Здравствуйте, с вами этот магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента для большерудной техники. То есть в основном данные наборы берут для комбайнов, тракторов, сельхозтехника различная. Набор инструмента King Стд. Данный набор выпускается на острове Тайвань. Код товара KSDI 21. Материал изготовления в данном наборе хром сталь. То есть сталь усиленная. Данное обозначение есть на головках и на всех единицах инструмента, которые представлены в данном наборе. Рабочий квадрат здесь 3,4 дюйма. Головки. Головки шестигранный профиль. Представительный квадрат 3,4 дюйма. Сталь также указывается хромолибденовая. Надпись на головках King STD Auto Tools 34 мм mm CRMO. Общее количество головок в данном наборе 17 штук. Самая маленькая у нас здесь идет 21 мм. И самая большая на 50 мм. Вес головки на 50 мм составляет 623 грамма. И вес головки на 32, так как мы постоянно в наборах взвешиваем головку на 32, и то же самое сделали здесь. Так, 34, 32. Вес головки на 32, 32 миллиметра, размер 354 грамма весит головка. Далее, два удлинителя, 3 четвертых дюйма, размеры 200 и 100 миллиметров. Как видите, на удлинителе два шара идет. Обычно на удлинителях идет один, сбоку здесь идет два. То для того, чтобы Лучше держалась головка. при. Также указано на удлинителях King STD, надпись Alta Tools, 3,4 дюйма, 200 мм. В данном случае это удлинитель CRMO, Chrome молибденовая сталь. Далее, Т-образный вороток с плавающей головкой. Длина 49 см. Такие же самые обозначения на самом воротке. Также указывается длина 490 мм 3-4 дюйма CMO Auto Tools. King STD. Трещотка длина 490 мм. Трещотка здесь разборная. Два винта выкручиваем. Есть реверс. Трещотка идет на 20 зубьев трещотка силовая мощная мощная трещотка длина 490 мм 3 четвертых дюйма присоединительный квадрат по самому инструменту очень хорошо изготовлен все единицы инструмента хорошо отполированы но все равно защитная такого черного цвета покрытие сталь хромолипденовая по габаритам теперь набора поставляется набор в зеленом кейсе здесь кейс простой как вы видите защелки обычные самые две защелки спереди и две защелки идут по бокам вес набора составляет 14,3 кг ширина 53 см кейс, длина 29 см и высота 11 см Такой наборчик для большерузной техники. Если брать цена-качество, это лучшее предложение из всех данном случае, которые представлен у нас на сайте. Поэтому мы рекомендуем покупки. И также, кто покупал у нас наборы данного типа, KSDI 21, также оставили положительные отзывы о данном инструменте. Спасибо за наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.